Мы продолжаем сегодня путешествие во вселенной. Итак, большой взрыв. Как это происходило? Вот как представляют себе это ученые сегодня. В начале не существует ничего: ни материи, ни энергии, нет даже пустого пространства, потому что само пространство не существует. В пустоте появляется огненный шар меньше атома. Он в 10 триллионов триллионов раз горячее солнечного ядра. Все, из чего позже возникает Вселенная, разлетается из точки, которая в миллионы раз меньше булавочного укола. Начинается отсчет времени. Менее чем через одну триллионную секунду после Большого взрыва Вселенная, огненный шар, быстро расширяется. Теперь это сверхгорячая сфера, которая помещается в ладони руки. Вселенная переполнена энергией и излучением. Через мгновение она расширяется до размеров бейсбольного мяча. При этом она увеличивается больше, чем за все последующие 13,7 миллиарда лет. Ученые называют это быстрое расширение инфляцией. При инфляции Вселенная огненный шар расширяется равномерно, как воздушный шарик, который надувает невероятно мощный поток воздуха. Когда наши космические часы отмеряют одну миллионную секунды, Вселенная продолжает расширяться и остывать. С размера бейсбольного мяча она увеличивается до размеров нашей Солнечной системы. Вселенной исполнилась первая полная секунда. Ее размеры достигли примерно тысячи размеров нашей Солнечной системы. Она заполнена частицами материи, сырьем из которого состоит все вокруг нас. А как возникли частицы? Из чего? Ведь вокруг ничего не было. И вообще. Обычно взрыв разрушает, а не создает. В том-то и секрет, что материю создала энергия Большого Взрыва. Ранняя Вселенная состояла исключительно из энергии. Как чистая материя могла превратиться в энергию? Это было тайной для ученых, пока в 1905 году Альберт Эйнштейн не вывел самое знаменитое уравнение в мире – E равно mc квадрат. Он показал, что энергия Е e и масса М являются разными формами одного и того же явления. Материя и энергия могут переходить друг в друга. Позже было сделано самое разрушительное оружие в истории – атомная бомба. При ядерном взрыве частицы материи разрушаются, высвобождая огромное количество энергии. А во время большого взрыва все происходит с точностью наоборот. Огромное количество энергии превращается в материю, Уравнение Эйнштейна дает основание для вывода. В ходе охлаждения и расширения ранней Вселенной энергия Большого Взрыва превращается в частицы материи, из которых мы состоим. Материя возникла из чистой энергии. Без материи мы бы не существовали. Все вокруг состоит из материи. То, на чем вы сидите, воздух, которым вы дышите, Звезды, планеты, галактики, животные, растения, люди, все, что создано на планете Земля, все состоит из материи, а материя состоит из атомов. Как же строилась наша Вселенная? По мере остывания море кварков разделилось на пучки по три, из которых сформировались протоны и нейтроны. За следующие несколько минут Вселенная остывает достаточно, чтобы протоны и нейтроны смогли образовать первые ядра атомов. Через 380 тысяч лет появились первые атомы. Через сотни миллионов лет материя собирается в скопления, которые образуют первые звезды, А через миллиарды лет галактики, такие как Млечный Путь, более чем через 9 миллиардов лет после Большого Взрыва появляется Земля. Один Большой Взрыв, всего одна секунда, которая породила все, что существует вокруг. Через 12 миллиардов лет после Большого Взрыва появились люди, вид, обладающий интеллектом, который позволяет задать вопрос, как мы здесь оказались, из чего состоит Вселенная. О том, как взаимодействовали между собой частицы, в результате чего возникли атомы и стала строиться наша Вселенная, мы поговорим в следующих выпусках. На сегодня все. Пока.